Привет, посетители факультета Немиркин. Находитесь ли вы сейчас в отношениях, которые, как вам кажется, не складываются? Возможно, вы изо всех сил стараетесь, чтобы сохранить то, что осталось от отношений, и убеждаетесь, что что принимаете правильные решения. Но иногда лучше иметь хорошее, здоровое расставание с кем-то, чем оставаться в умирающих отношениях. Вот почему полезно понять некоторые признаки того, что кто-то может быть не для вас. Вот несколько признаков. Первый. Вы чувствуете, что не можете быть самим собой рядом с ними. Какие части себя вы меняете, когда вы с человеком? Это определенная черта вашего характера, ваша внешность, ваш стиль. Почему? Возможно, вы чувствуете себя так, потому что вы боитесь, что они воспринимают вас определенным образом. Это не очень хороший знак, потому что это означает, что вы думаете, что их привлекает только определенное представление о вас. Если вы чувствуете, что вам нужно изменить часть себя только для того, чтобы соответствовать стандартам другого человека или чтобы быть ценной, возможно, вы переживаете личную проблему, вызванную проблемами с самооценкой. Этот тип поведения можно улучшить, поговорив со своим партнером, друзьями, семьей или специалистом по психическому здоровью. Пожалуйста, помните, что вы прекрасны такими, какие вы есть, и ваша самооценка не определяется тем, как вы выглядите. Второе. Ты всегда инициируешь разговоры и свидания. Вы всегда пишете им первым? Это вы всегда связываетесь с ними и спрашивает, что они, что они делают, как прошел их день или не хотят ли они пойти куда-нибудь. Вам кажется, что вы единственный, кто прилагает усилия? Кто-то равнодушен к вашим усилиям, может оказать негативное влияние на вашу самооценку. Отсутствие открытого, здорового общения в ваших отношениях может стать причиной беспокойства и самобичевания. Поднимите этот вопрос вашим партнерам, чтобы понять друг друга стороны истории и найти решение. Если подобное поведение не изменится через некоторое время, это, вероятно, признак того, что этот человек действительно не для вас, потому что вы достойны большего, чем несерьезные отношения. Номер три. Вы не чувствуете доверия с их стороны. Часто ли они угрожают вам расстаться, если вы сделаете что-то, что им не понравится? Они слишком ревнивы? Запрещали ли вам общаться с определенными людьми, потому что они не нравятся вашему партнеру? Ваш партнер не доверяет вам, может быть проявлением собственной неуверенности в себе. Это может быть вызвано многими возможными причинами, например, воспитание в детстве или плохой опыт в прошлом. Рекомендуется поговорить с ними о таком поведении и рассказать им, что вы чувствуете, когда-когда они пытаются управлять вами. Вы также можете получить помощь, если побудить их поговорить с вами, близкими или психотерапевтом. Если их поведение не изменится через некоторое время, то, вероятно, лучше дать им немного пространства, чтобы разобраться со своими проблемами самостоятельно. Номер 4. Вы ссоритесь вместо того, чтобы вести здоровые споры. Споры, если они ведутся правильно, являются здоровой частью отношений. Они могут способствовать развитию индивидуальности, открытости и уважению между партнерами. Благодаря спорам вы узнаете больше о другом человеке и его взглядах на различные темы, это помогает вам смотреть на будущие события через их призму и понять их образ мышления. Аргументы перестают быть полезными, когда речь идет только о борьбе, а не о развитии. Если вы заметили, что ваши ссоры становятся все более частыми и интенсивными, в них проявляются токсичные черты отношений, такие как использование негативных терминов, физическое насилие и манипуляции, тогда лучше всего обратиться за внешней помощью и вмешательством. Номер пять. Вы не можете открыться им ни в чем. Ваш партнер – это ваша вторая половинка и ваша поддержка. Вполне уместно, чтобы вы чувствовали себя комфортно рядом с ним, настолько, чтобы говорить на разные темы, как серьезные, так и легкомысленные. Если ваш партнер постоянно обрывает вас, не одобряет ваше собственное мнение и проводит большую часть времени говорит о себе, возможно, он просто ищет-ищет, с кем бы поговорить. Лучше всего прояснить любые недоразумения в отношениях заранее. Может быть, им просто нужен кто-то, кому можно выговориться? Их раздражает, когда вы говорите о себе? Если ваш партнер делает такие вещи из нарциссических наклонностей, тогда он действительно может быть не для вас. Номер шесть. Ты очень защищаешься, когда вас спрашивают о них. Почему-то кажется, что ваши друзья часто знают, когда все идет в отношениях. Это происходит потому, что они очень заботятся о вас. Они склонны задавать вопросы и наблюдают за вами и вашим партнером, когда вы вместе. Часто ли вы чувствуете необходимость защищать своего партнера, даже если никаких подозрительных вопросов не задаются? Возможно, это связано с тем, как вы воспринимаете своего партнера, исходя из своих собственных действий. Что вы защищаете? Это их отношения? Сделали ли они что-то, о чем вы не хотите рассказывать своим друзьям? Неплохо было бы задать себе эти вопросы и почему вам не нравится, когда вас спрашивают о вашем партнере в первую очередь. Если проблема действительно существует, возможно, вы захотите поговорить об этом с вашим партнером, чтобы решить основные проблемы в первую очередь. Номер семь. Вы боитесь позволить им познакомиться с людьми, с которыми вы близки? Откладываете ли вы для своего партнера знакомство с вашими друзьями или семьей? Почему вы так думаете? Возможно, потому что вы уже знаете, что они не будут хорошо ладить. Близкие люди хорошо вас знают, иногда даже лучше, чем вы сами. Тот факт, что вы избегаете неизбежной встречи, показывает, что вы думаете, что что-то не так в ваших собственных отношениях. Неплохо было бы спросить себя о причинах этого страха. Причина в том, как ведет себя ваш партнер. Считаете ли вы, что его характер противоречит с теми людьми, с которыми вы близки? Сделали ли они что-то, что ваше, что не одобряет ваша семья? Рекомендуется поговорить с вашим партнером об этих вещах для их собственного понимания. В конце концов, не все люди поначалу не всегда ладят друг с другом. Однако в большинстве случаев люди, с которыми вы близки, хотят для вас только лучшего. Поэтому если вы думаете, что у них негативные впечатления о вашем партнере по отношениям, они действительно могут быть в чем-то неправы. Номер 8. Вы постоянно находитесь в поисках новых партнеров. Часто ли вы спрашиваете себя, подходят ли они вам? Вы постоянно представляете себя вместе с другими людьми, спрашивая себя, не не будет ли это лучшей парой? Если вы постоянно думаете о других людях или смотрите на других во время свидания с вашим партнером, это может быть признаком того, что, что вы не настолько заинтересованы в отношениях, как вам кажется. Влечение к другим людям – это нормально. Вы просто замечаете хорошие черты в других людях. Но когда вы решаете действовать по этим безобидным чувствам, вот тут и все и портится. Вы можете чувствовать себя так из-за отсутствия возбуждения в ваших отношениях. Это также может быть методом бегства от ограничивающих отношений или способ поиска утешения у других из-за плохих привычек общения в ваших собственных отношениях. Какой бы ни была причина, важно-важно спросить себя, почему вы делаете это в первую очередь. Вы не удовлетворены? Часто ли вас посещает мысль о разрыве, расстаться с ними приходит вам в голову? Рекомендуется обсудить эти моменты с вашим партнером, чтобы прийти к взаимопониманию и прийти к общему выводу. Номер девять. Вы не чувствуете, что становитесь лучше. Достигли ли вы точки в отношениях, когда в ваших отношениях наступил застой? Вас больше не интересуетесь своими увлечениями? Возникает ощущение, что вы не совершенствуетесь? Коллективный рост важен в отношениях. Ваш партнер вдохновляет вас быть лучшим человеком и наоборот. Однако, если вы оба зашли в тупик, когда вы чувствуете себя немотивированными в присутствии друг друга и вместо этого чувствуете усталость и утомление, возможно, лучше сделать шаг назад и дать пространство там, где это необходимо. Во многом это происходит, когда отношения превращаются в рутину, вместо того, чтобы сделать что-то захватывающее с вашей второй половинкой. Если вы начинаете чувствовать, что это задача, а не выражение любви, тогда вам стоит найти другие способы, чтобы снова вовлечь себя вы в отношениях. Не давите на себя слишком сильно. Иногда разрыв отношений – это глоток свежего воздуха, который вам так необходим. И номер 10. Вы остаетесь в отношениях из чувства комфорта. Стала ли привычкой оставаться в отношениях только ради комфорта? Вы боитесь мысли о том, что останетесь одна, если вы расстанетесь с ними. Если вы считаете, что отношения подошли к концу, и нет никакой возможности, чтобы они продолжались, то, возможно, будет лучше закончить их должным образом. Хорошо бы помнить о том, что не все концовки должны быть плохими. Иногда нужно просто сделать это и позволить жизни идти дальше. Это может помочь признать, что вы сделали все, что могли, и именно это важно. Иногда лучше отпустить, чем чем держаться за что-то, что больше не приносит вам радости или роста. Полезно постоянно спрашивать себя себя, счастливы ли вы еще? Отстойно быть в отношениях с человеком, который чувствуете, что он вам не подходит. Есть ли у вас кто-то такой человек в вашей жизни? Что заставило вас так считать? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже